Всем привет! Итак, итак, итак, решил я сделать следующее. Некоторые ролики будут выходить вот здесь и доступны не будут по подписке. Подписка стоит 10 долларов в месяц. Это немного, это ерунда. Если ваши ролики, точнее мои ролики вам помогают, если вы узнаете что-то новое и если вам интересно, то таким способом вы сможете поддержать канал. Соответственно, что вы будете получать? Вы будете получать ролики... А, ну, здесь еще нету, сейчас а, у меня, сейчас у меня он, а, а, ну, что у меня сейчас происходит, а, короче, я сейчас расскажу, что у меня сейчас происходит, короче, здесь будет ролик а, сегодня, ну, думаю, к вечеру точно появится или в обед, а, обзор языка R, а, вот. Вот здесь на Patreon, ну ссылка на него будет внизу к этому видео, вот, а здесь будут выходить, так сказать, эксклюзивные ролики. Ну не эксклюзивные, но те ролики, которые будут доступны только подписчикам, вот здесь. И, конечно же, это будет без рекламы. Рекламы там ютубовской не будет, хотя ресурс будет лежать на ютубе. Для чего я это делаю? Ну, для того, чтобы канал ну, развивался, понятное дело, и для того, чтобы он развивался, нужна поддержка. А в этом случае, вот, есть такое понятие «спонсоры». То есть, если спонсоров будет много, это будет очень хорошо. Как и для меня, так и для вас. С вас 10 долларов в месяц, ну, если вам интересно эксклюзивное видео. С 10 долларов немного, но для меня это будет нормально, если у вас будет не один человек. И, соответственно, качество ролика будет увеличиваться. Вот в данном случае первое видео это будет обзор языка R в котором в этом обзоре нет на фоне игры. На фоне есть мое знакомство непосредственно с R-языком. То есть я запустил R-студию и в ней что-то там делаю. Кроме всего прочего, будут вставлены, ну, к примеру, вот здесь, как пользоваться справкой, то есть в ускоренной перемотке. Дальше там, к примеру, как нарисовать график. Где тут, где тут, где тут, где тут, вот, вот такой график. И все такое то есть на это я думаю вы понимаете у меня ушло немало времени так вот если будут спонсоры у канала то будут создаваться ролики качественно а чтобы создать качественный ролик нужно немало времени даже казалось бы для ролика в котором я зачитываю ту же историю видеоигр казалось бы что там тратить время на самом деле нужно прочитать раз нужно какой-то фон записать, это какая-то игра, к примеру. Либо, как вы уже заметили в последнем видео, это были, ну, записи вот старых игр, да, там с эмулятора. Вот. То есть нужно прочитать, к примеру, это час. Раз. Дальше нужно час в что-то поиграть, сделать какой-то фон. Это, это уже два часа. Дальше нужно найти какие-то картиночки. Ну, когда я озвучиваю какую-то игру, к примеру, я вставляю картиночку этой игры непосредственно в видео. То есть нужно их найти. Это три. И нужно... Смонтировать это все. То есть в определенную минуту, с определенной длительностью, нужно эту картиночку вставить. Это 4. Дальше запустить рендеринг, дальше это залить и и, и все такое. То есть казалось бы даже на такой ролик, но нужно потратить немало времени. Да, возможно, на какие-то развлекательные, на развлекательный контент люди тратят гораздо меньше усилий. Здесь же я трачу и то, и то. Ну, трачу усилия и то, я вижу, что можно делать гораздо лучше некоторые вещи. Но чтобы их делать, нужны спонсоры. Поэтому это не выклянчивание денег, ни в коем случае. Это просто информирование вас. То есть, если вы, еще раз говорю, мои ролики вам помогают, вам они интересны, и вы хотите качественные ролики, ну, к примеру, вот, да, внутри Space Vo. Здесь, на самом деле, я начал делать вторую часть, но пока еще не сделал, потому что... Не все, ну, к примеру, вот здесь, да, там какие-то интервью были создателя языка Луа или еще, то есть не все на русском языке есть. Соответственно, нужно что-то переводить. В частности, вот это вот переводить довольно-таки сложновато. Мой английский не очень хорош и здесь оригинал написан не просто там каким-то техническим языком, к примеру, там вот здесь мы запустили. Взяли регистр такой-то, запихнули туда какие-то данные И вот смотрите, рисуется точка Вот и все, вот и вся игра Нет, там с какими-то пассажами или еще чем-нибудь Ну, написано это все Поэтому довольно сложно а, Ну и, и немало времени на это уходит Поэтому я вторую часть начал делать, но не знаю, когда закончу Потому что есть основная работа, на которую нужно, нужно конечно же, работать Вот при хорошем стечении обстоятельств, при большом количестве спонсоров, конечно же, можно будет полностью заниматься созданием роликов. А созданием роликов это, я вам могу сказать, работа еще та. То есть у меня уже скопилось за последние три года, наверное, больше 20 книг. И хотелось бы еще купить не меньше. И купить хотелось бы там, к примеру, на Амазоне все не англоязычные. А и, да, но очень хорошие книги. К примеру, там математика для игр, OpenGL, там э, какие-то книги, которые не касаются графики. Но это все стоит денег. Дальше это все нужно как-то перевести. Либо попросить кого-то за денежку, чтобы он переводил мне какие-то статьи, а я готовил ролики. Либо самому это, этим заниматься. Короче, планов очень много, э, очень много, но, но времени нет. И единственная надежда на то, что канал будет развиваться, это вот такие спонсорские подписки. А на данный момент, как я уже сказал, это 10 долларов, это совсем немного. Если вы там работаете даже для студента, то есть это откажи себе там в пиве, может быть, в сигаретах. Ну, я просто алкоголь не пью, поэтому я не знаю сколько там стоит пиво тоже или что там сейчас пьют вот ну это такое это лично ваше дело так вот youtube что касается youtube youtube на youtube будут выходить ролики э, ну так как они выходили то есть на данный момент у меня времени очень мало соответственно там будут выходить здесь будут скорее всего я начну с обзоров языков и обзоров вот в таком формате так, у меня тут вроде ускорилось. Вот в таком формате. То есть я на фоне буду пробовать какой-то язык. Ну вот так вот включать запись и пробовать его устанавливать с нуля. И что-то там делать, что-то запускать. И пробовать его вживую. Как вот здесь я пробовал вживую. Вот я наготовил. И вот здесь я там что-то делаю. Вот матрицу создаю и все такое вот. Это все занимает время. То есть, как я сказал, вот здесь, вот видео оригинала. Где тут оригинал? Где тут оригинал? Сейчас, видео оригинала. А, вот он. Видео оригинала занимает 2 часа. 2 часа. Это при том, что я делал вставки. То есть, я где-то нажимал на паузу, потому что что-то я гуглил. Ну приходилось нажимать на паузу и все такое вот дальше вот эти все вещи это тоже занимает время то есть каждую сделать нарезку потом ускорить до 4 x то есть это вот так вот надо запускать но ну как минимум я вот здесь это делаю потому что это быстрее ну в терминале вот и это можно сказать пару дней ушло то есть грубо говоря 4, ну, около пяти часов только заняло запись вот этого r дальше нужно текст найти дальше нужно поискать возможно какие-то интервью возможно еще что то то есть по-хорошему на качественный ролик можно потратить дня три четыре полной занятости тогда ролик будет действительно качествен будет смонтировано будет еще что-то вот но к улучшению качества я иду и надеюсь вот такие вот подписки мне помогут. Соответственно, вы будете получать ролики без рекламы и ролики, которые будут доступны только здесь. На YouTube будут выходить свои ролики. Где, когда и какие ролики будут выходить, я еще не знаю. Я об этом всем буду думать. Ну, спасибо за внимание. Ну, вот сейчас эти два ролика они открыты, они бесплатны. То есть я сегодня залью сюда ролик обзор языка R и он будет скрыт. Он откроется только если вы подпишитесь, Вот так вот. Ну а теперь все. Всем спасибо за внимание. Надеюсь, надеюсь у меня появятся спонсоры. К слову, у меня был один всего лишь единственный спонсор за это все время. Большое тебе спасибо, спонсор. Ты, если ты смотришь, ты знаешь, что это ты. Потому что ты регулярно мне жертвовал небольшую сумму. И было очень приятно. Ну и еще было два человека которая единоразово просто там на кофе и чуть-чуть побольше, чем на кофе проспонсировали. Вот и все. Я не жалуюсь ни, ни в коем случае. Это просто говорю о текущем состоянии дел. Сам YouTube приносит при текущем количестве подписчиков, то есть там где-то 7 тысяч, и при текущих просмотрах порядка 10 долларов в месяц это это это это даже не хватает там не знаю на оплату дропбокса ну на дропбокса как раз 10 долларов в месяц и хватает потому что на дропбоксе у меня он хранятся ну куча куча всего чтобы не хранить на жестком диске потому что у меня один компьютер второй компьютер там ноутбук вот короче короче теперь точно все всем спасибо за внимание надеюсь на ваше понимание всем хорошего дня